Да? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет о том, чем мы занимаемся и что для нас очень важно и к чему мы приглашаем людей. Наша цель это финанс, помочь финансово развиться каждой личности, всех, кто, кого интересует материальное, ну и духовное благополучие. Если человек не верит в Бога, я не хочу таких людей приглашать. Ну, а всех, кто, ну я думаю, что большинство людей верит в Бога, и я приглашаю всех людей на мой YouTube канал, а также в компанию НЭМИ, которая. название которое расшифровывается как Новая экономическая эволюция мира. И между прочим, завтра состоится городская, Херсонская городская конференция компании НЭМИ. Это будет в парке возле Дуба, возле городского Дуба, напротив улицы Суворова, который парк, как он называется, Ленина или... Ленин, э, не, городской парк или какой-то парк. У нас в Херсоне всего два парка и один из них там где Дуб. но ну, Все знают. Если вы не знаете, спросите где Дуб и идите туда. Начинается конференция в 5 часов 30 минут. На ней вы узнаете о... Ну, я не хочу обещать, проводить буду не я, проводить будет Клавдия Пивнева, Ольга Шевцова, ой, Ольга Селиванова Селиванова Ольга Селиванова и Клавдия Пивнева. Ну, и, может быть, кто-то еще из руководства компании. Вот. И, наверное, будут рассказывать о возможностях инвесторов, о возможностях партнеров компании, тех, кто становится клиентами компании, то есть это о возможности получить отличное финансовое инвестиционное образование, повысить свою грамотность в отношении денег, а также получить, вложить некоторые инвестиции в компанию, но это, честно говоря, долгосрочные инвестиции, есть очень умные люди, которые не рекомендуют вообще по жизни делать долгосрочные инвестиции. Но это, честно говоря, долгосрочный проект. Но не для всех, а для тех, почему я все равно рекомендую даже в этот долгосрочный проект вложить. Потому что он хорош тем, что это своеобразный клуб для тех, кто людей, которые действительно переживают за то, что будет с человечеством на планете Земля и что будет с нашим поколением и со всеми поколениями, которые сейчас живут, и теми, которые будут раздаться. В общем, планы компании большие, они рассчитаны до 2056 года, поэтому всех, кого действительно интересует, кто готов рискнуть небольшими суммами денег для того, чтобы обеспечить себе в будущем финансовую стабильность и доход за счет процентов от этих денег, но вложив их в долгосрочный проект. Приглашаю всех, кого интересует это дело, нашу компанию Наими, Приходите на конференцию, либо смотрите дальнейшее видео, где я расскажу уже о конференции и о том, что происходит в компании, если кому-то интересно, пишите комментарии, пишите, ставьте лайки, пишите в комментариях, хочу присоединиться. Всего хорошего, до свидания.